Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о полнолуние, которое состоится 9 октября в 23.55 по киевскому времени. Чем оно интересно? Ну, во-первых, оно называется полнолуние охотников, поскольку после этого полнолуния начинается сезон охоты. Во-вторых, это последнее полнолуние перед таким праздником, как Сэмайн, Хэллоуин, многим оно известно. И, естественно, оно... Включает собой пробуждение всякой темной силы. Еще в этом году добавляется 25 -го числа солнечное затмение, которое открывает в собой коридор до 8 ноября. Ну и плюс, оно будет находиться в очень таких сильных напряженных аспектах. Поэтому следует быть как более эмоционально стабильными. Оно будет проходить в огненном Овне в 17 градусе. Будет концентрировать энергию этого знака максимально, поскольку будет находиться в гостях у Марса. Марс управляется Овном. И с ней можно работать наиболее эффективно за день и после полнолуния. Ну, сам по себе Овен является знаком, который... Управляет процессом зарождения идей символизирует начало творческие импульсы. Когда происходит полнолуние, Луна и Солнце находится в противоположных знаках, и противоположный знак для него это будет весы. Весы, вроде как, знаете, гармоничный знак. И поэтому здесь идет упор на то, что прежде чем что-то сказать, что-то сделать, очень важно прислушаться к мнению других людей. В поисках выхода из тупика важно использовать дипломатию. Полнолуние будет происходить на фоне стационарного Плутона и при напряжении Марса с ретро-Нептуном. Такие планетарные влияния способствуют экономическому торможению, обострению конфликтов на всех уровнях. Вторая декада октября будет тревожной для всех, достаточно сложной для людей, у которых есть власть и деньги, возможно формирование каких-то новых политических коалиций, какие-то кулуарные игры, перевороты, обострения, бунты в разных странах. В общем-то, какая-то общая напряженность, она может усиливаться. Ну, в том числе усилится также активность, решительность. Ну, главное, чтобы это все было направлено в конструктивное русло. Главный девиз этого полнолуния – это проявлять активность. Но активность должна быть с разумом. Ну, начнем более подробно рассматривать по знакам. Значит, Сам по себе Овен Для вас здесь идет оппозиция к Венере, в противоположном знаке, который отвечает за партнерство. Это значит, что особенное внимание для вас важно уделить партнерским взаимоотношениям. Очень осторожным следует быть с какими-то тайными связями, с интригами, осторожнее с финансами и э, возможные какие-то неприятные ситуации, связанные с вашим дружеским окружением, либо с коллективами рабочими. Но чем меньше вы будете появляться где-то в толпе, тем это будет безопаснее для вас. Телец. Ну, у вас здесь ситуация, когда могут произойти какие-то непредвиденные изменения, связанные с вашей работой, с вашей сферой деятельности. Причем, знаете, в такую сторону, ну, типа надоело. Хочу расслабиться, не хочу ничем заниматься. Материальное положение вас не удовлетворяет, взаимоотношения на работе и в принципе ваша карьера вас не устраивает. И возможно подошло время да, каких-то кардинальных решений в этих вопросах. Близнецы, Здесь у вас рисуется картинка очень какой-то неспокойной, я бы сказала нервозной ситуации, которая может быть направлена на самих себя. Можете выступить в роли воина, воина-освободителя от чего-либо или кого-либо. А вообще вот голова и нервная система будут находиться под большим напряжением и избегайте каких-либо таких прямых возможных механических повреждений. Все, что связано с границей дорогами может принести неприятности и серьезные испытания. Могут порадовать романтические встречи с любимыми, а также взаимоотношения с детьми могут улучшиться. Раки. Интересно, что как раз сама по себе кульминация полнолуния, она будет находиться в вашем знаке асцендент будет попадать. Интересно, что поскольку вы еще и управляете Луной, а Луна является участницей, естественно, своего же явления, то можно сказать, что на вас 100% отобразится это полнолуние, поэтому берегите берегите себя, берегите свои нервы, слишком близко, не воспринимайте все происходящее. Поскольку у вас в напряжении будет находиться 12 и 9 дома, значит, постарайтесь... Что, ну, во-первых, далеко не путешествовать, постарайтесь не ходить где-то там в темных местах. Держитесь подальше от подозрительных личностей и сами не проявляйте каких-либо конфликтных действий. Ну, понятно, что по девятому дому поездки нежелательны, ну, в дальние-дальние дороги. Еще под напряжением 11-й, 8 это признак того, что могут быть какие-то неприятные ситуации, конкретно в толпе. В общем-то, чем, чем вы будете ближе к дому, тем лучше, лучше быть вообще дома. Так, 1-й, 2-й, 3 4 Да, вот у вас Венера попадает в ваш символический дом семьи, поэтому самое лучшее в ближайшие несколько дней, до и после. Это максимально находиться со своими родными и близкими. Львы у вас под напряжением 12-й, восьмой дом это признак того, что нежелательно в эти дни куда-либо далеко перемещаться, нежелательны какие-либо встречи, возможны неприятные ситуации, особенно со стороны мужчин. 8-й дом связан с опасными ситуациями, а 12-й это с тайными и какими-то организациями закрытого типа. Но тут делайте сами выводы. Плюс еще добавляется напряжение между 11 и... Сейчас седьмым, по-моему, да, седьмым. Но здесь могут быть какие-то спорные ситуации со своим партнером, могут быть охлаждения с его стороны. Чем же вы найдете удовлетворение? Раз, два, три. Ну, вы знаете, у вас могут быть какие-то короткие поездки, могут быть встречи с теми людьми, которых вы давно хорошо знаете. Удачно могут пройти какие-то небольшие, может быть, посиделки, посещение каких-либо там выставок, каких-то мероприятий, где вы можете расслабиться и получить хорошее настроение. Девы. Так, ну, для вас можем сразу начать с хорошего. Положительная может быть сфера связанная с подарками, с финансами. Можете рассчитывать на какие-то неожиданные сюрпризы. Ни того, ни с кто-то вас может порадовать. Под напряжением относится восьмой и девятый дом. Сейчас я посмотрю подробнее. Так, возможно, какая-то конфликтная ситуация с вашим партнером, неожиданная. Вы не будете ожидать какие-то агрессивные могут быть действия. Причем, вы знаете, они могут быть такого не активного, а скрытого характера. Вот типа как оклеветал, например, обманул, обвел вокруг пальца скользкий какой-то тип, ну это не обязательно тот партнер, с которым вы проживаете, ну вот знаете, может быть, если в вашем окружении есть такой человек, то вы вот с ним можете закончить отношения. Ну и также это предупреждение обращать внимание на свое окружение, быть крайне критичным к нему. Также может произойти событие, которое повлияет на ваше мировоззрение, что-то что может поменяться в вашей голове, в ваших мыслях. Ну и может быть, знаете, еще даже ухудшение такого общего самочувствия на фоне ну, каких-то полученных новостей издалека. Весы. Ну, учитывая, что в вашем первом доме будет Венера, вам захочется в эти дни расслабиться со своим партнером, настроиться на позитивную волну, ничего не делания. Ну, я могу сказать, что, скорее всего, будете пребывать в достаточно таком хорошем приподнятом состоянии. Возможно, ухудшение здоровья такое кратковременное. Каким-то образом оно может быть связано тоже с людьми издалека. Если вдруг, например, вы заболеете в этот период, то будет трудно диагностировать эту болезнь. Большое беспокойство за детей. Неблагоприятный период для любовных отношений но хорошие для тех у кого уже есть такие крепкие сложившиеся отношения ну и для взаимоотношений в деловом партнерстве скорпион вас порадуют некие тайные связи тайные доходы тайные поездки возможно завершением то лечебного периода выздоровления беспокойство за кого-то из старших членов семьи, возможно у кого-то там будет ухудшение по здоровью или необходимость выполнять какие-то обязанности серьезные, на которые вы, ну, может быть, не совсем рассчитывали в данный период, знаете, как взятие на себя ноши, что-то нужно будет сделать, может быть, в простом варианте вложиться во что-то, да, например, материальное или помочь. Возможно, трудности в взаимоотношениях с детьми, с любимыми. Ну, либо какие-то трансформации, перемены. В общем, какие-то важные процессы, которые должны завершить некий этап ваших взаимоотношений. Стрельцы. Ну, вы, знаете, как-то все время спешите куда-то двинуться с места, куда-то вам хочется поехать. Что-то хотите выяснить для себя, прояснить Какие-то грустные мысли у вас могут быть Неуверенность в чем-то, в себе Дома в семье какие-то непонятные ситуации Возможные неприятности у мужчин Или какие-то непредвиденные события Связанные с какими-то, может быть, даже обманами или просто человек может себя вести не так как обычно порадуют встречи с друзьями ну и вообще выходите куда-то в свет в общество вам это здорово может поднять настроение вы встретите своих каких-то единодумцев вас поддержат помогут успокоиться выслушают ну и тем самым вы поднимете общий свой эмоциональный фон, в том числе козероги. Так у вас значит финансовая ситуация, финансовые вопросы стоят очень остро. Они правда стоят уже давно, но уже пойдут какие-то по ним сдвиги. Особенно если это касается расходов, связанных с детьми. Значит обратите также Особое внимание на свою сферу, связанную с короткими дорогами. И вы знаете, есть высокая вероятность возможного получения, ну, если не травмы, то знаете, как-то может быть в дороге вы будете встречать какие то людей, которые могут, ну, в основном это мужчины, которые могут вас чем-то обидеть, вызвать какие-то неприятные ситуации. Ну, не садитесь, в общем-то, в машину к непонятным людям. Будьте крайне внимательны и осторожны относительно вашего ближайшего окружения. И что вас порадует? Работа, карьера там. При, может быть присутствие неких покровителей людей, кто вам помогает поддерживает, ну и понятно что это может положительным каким-то образом повлиять на какие-то благоприятные изменения в вашем доме водолей ну, ваша серьезность уже начинает как-то быстрее продвигаться, то есть зацикленность на каких-то очень важных реформи... реформистских процессах вы стремитесь к некой свободе в мыслях, в делах. Особенно это актуально для тех, кто хочет отвоевать какие-то свои позиции, связанные с вашим домом, с вашей семьей, с вашими близкими. Возможно, вы ставите какие-то определенные границы для, между собой и ними. Будьте внимательны к своим финансам. Очень внимательны. Ну, Я вижу, что тут у вас может быть желание тратиться на какие-то развлечения для себя. Но посмотрим, значит, что было бы для вас наиболее эффективно, что вас действительно порадует. Вы знаете, какие-то, может быть, дороги, путешествия. Не сидите дома. Может быть, даже с компанией соберитесь, съездите куда-то за город, где-то погуляйте. Там может быть лес, это может быть горы. Ну, кто какие возможности имеет. Помните, что что-то приятное на этих несколько дней ждет вас вдали от дома. Ну и последний закрывающий знак у нас рыбы. Рыбы продолжают находиться в некой прострации относительно собственных личных дел. возможны конфликтные ситуации с близкими, с кем-то из дома, из семьи. Успешно решаются материальные вопросы через деньги, через ресурсы, да, деньги своих партнеров. Удачные могут быть суды, возвращение долгов. Ну и понятно, что улучшаются дела финансовые дела материальные у ваших партнеров если не будете сидеть на месте то вот с, после полнолуния было бы неплохо будет хорошая возможность ну, найти там очень интересно ну, получить какое-то очень интересное предложение по работе чем естественно тоже улучшить свое положение материальное ну что ж, помните, что все аспекты временные, имеют циклический характер, а значит, периодически когда-нибудь доповторяются. Сам по себе месяц октябрь он не обещает быть простым и легким. Но будем иметь надежду, что мы все все-таки как-то его пропетляем, проскочим, чего всем желаю. И до встречи в следующих прогнозах.